Татья 3, пункт 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее национальный народ. Я власть. Вы что-то перепутали, уважаемый. А там что вы, вы признаете? Власть, Буду переспрашивать, да. потому что у меня цифры в голове и законы голове. Кто? Старший лейтенант полиции. Не понял. Старший лейтенант полиции. Я не Я понял. Вы не поняли? У вас Существ... что-то Здесь... не так. Что-то не так, да. У меня сложное состояние не соответствует. У, у вас только погоны капитаны. Я звание получил совершенно недавно. А почему недостоверение не меняется? А удостоверение не меняется, потому что у нас ГУВД, Бланков. Да? да, это не моя забота. Где-то Сергей Анатольевич? Кто-то ага. перешел на личности ага. по отношению ко мне. Да, и сфальсифицировали документы. Сейчас вам покажу. Вы государственная фирма? Точно? Не фирма, а орган. Орган государственный. Ну, я вас разочарую, уважаемый. Вот частная фирма. Вот, да, я вот целыми днями и ночами изучаю законы. Поэтому, очень... знаете, если вы знаете, говорите. Если вы не знаете, я вам скажу, если я что-то не знаю, вы меня поправите. Информацию, нас не догнать, пилоты умного ралли Неожиданно поменялись ролями И кто за кем следит, это большой вопрос Кто опережает время и дает прогноз Наша форма одежды номер восемь Никаких зарплат, здесь никто не просит все вопросы Всегда решаемый, друг, даже если ты затонирован в круг да, Кто, кто тебе надо? поможет завтра, ман? А? Если вдруг поломался автомат да Ты не ожидал, но можно просто так Без суеты и затрат находить коньяк да, Честно, даю. А вы на службе, уважаемый? Да, на службе. да? Так, врачи. Конституцию так вы признаете? Российской Федерации? Статья 29.4, вам о чем-нибудь говорить? Я статья я Конституции. Должестное лицо, правильно? Я? Да, я, я вас услышал. Нет, дай, дай. Я, вас услышал. я вас услышал. Я вас услышал. Хорошо, что если видеозапись будет... Я вас услышал, товарищ капитан. Простите, я на имена... Сергей, Сергей, Николаевич. Сергей Николаевич. Буду переспрашивать, потому что у меня цифры в голове и законы в голове. Это вот тоже про вас. Про вас? Ну да. Но про меня или... Не-не-не-не, про службу. Я ничего не имею, уважаемый. Я на личность не перехожу, а вот э, господин э, майор, где-то э, э, Сергей Анатольевич, тот перешел на личность по отношению ко мне. Да, и сфальцифизировали документы. Сейчас я вам покажу. Так, вы относитесь к кому? Я? Да, внутренний дел? Нет, нет, нет, нет, нет. Вот это ваше. Вот это? Угу. Ну, вот. Из налоговой это. За ком такой документ? Нет, я знаю. Вы государственная нет. фирма? Нет. Вечно? Не фирма, а начала ну, орган. орган государственный. Нет. Ну я вас разочарую, уважаемый. Вот частная, частная фирма. Не вы лично. Ваша фирма частная. Нет. Я вам сейчас докажу. Вот смотрите. Я, я до этого не встречаюсь, чтобы не запался, да, да. да? Да мне просто некогда было к вам, я уже давно хотел. У меня уже столько тут насобиралось бумажечек ваших, что я не знаю, кто будет оплачивать вот эти все дела. Кто приносит, выносит решение на штрафы? А, да, я сейчас еще с этого начну. Там уже посмотрели, уже проверили ваши? Так, да, где она? А вот сюда не она. Это тоже она. Она чтобы у нас сразу понятность была. Вот такой нет. вот. Видели когда-нибудь? Нет, не видел. Не видел. Что вы скажете на первый взгляд? На первый взгляд не является документом. Почему? Потому Простите. что у нас постановлены отвлекся из 200, а у нас выдается логическое усиления, правильно? Я не знаю, а, какое у вас выдается. Нет, нет, нет, нет, я, нет, я нет, не нет, знаю. Нет, Это нет, у вас, нет, может быть, нет, так и выдается. Нет, может быть, нет, да. да. А, международная конвенция незаконная. Простите. Международная конвенция выдана по стандарту. Доставили. За границей бываю везде, езжу в Москве везде. И никто вопросов не задавал. Ну почему-то, Гетто сказал, что она фальшивая у меня. А экспертизу он сделал? Может, заберете на экспертизу, проверите. А ну, да? Я думаю, если вы считаете, что она фальшивая. Я, я думаю, ничего не говорил. Нет, вы. Нет. Гетта так посчитал. И дал команду двум мальчикам, с так сказать. Хотя они подсвещали наверное, чем Гетта. Чтобы они сфальсифицировали на меня документ. Какой? Что у меня нет водительского удостоверения. Mm -hmm. А сначала было все нормально, пока он не подъехал. Это у меня второй раз был с ней. Я хотя зла ни на кого не держу. <coughs> Это предисловно. Можно Вас как по Меня зовут Юрий Васильевич. А Вас можно Ваше я удостоверение в там лиде? Нет. Юрий Васильевич, да? Юрий Васильевич Мистеренко. Вы не сильно оторвитесь? Ну, как скажете, мы лучше в следующий раз. Я... Нет, я на службе. Ну, да я. На, тоже должен быть на работу. Ну, я под сообщей закрыл. Потому что некогда, ну, мне никогда, никогда, никогда Не успеваю я там заехать. Ну, логично, мне тоже не угу. тогда. Так. Сергей Николаевич. Уферкова, Сергей Николаевич. так, до, до. до 23 -го года ноября. Что там не вижу? Я без очков. Кто? Старший, старший лейтенант полиции. Не понял. Старший лейтенант полиции. Я не понял. Вы не поняли? У вас что-то не так? Что-то не так, да. У меня служебное удостоверение не соответствует. Что тогда мы будем систем, делать? Что? Что? что мне делать? Я а не по... знаю, что, что мы будем что? Делать? Что? Ну, что у что делать. У вас только погоны капитана. Ну, Я звание получил совершенно а, а почему удостоверение а удостоверение не меняется, потому что у нас ГУВД бланков. А -а -а. Нету. Да? да, это же не моя забота. Это тоже не моя. забота. это нарушение. Да, я со своей нарушение, стороны, да? Со своей Хорошо, я вас пока прощаю. Можно? Не будем ничего. Василий вот Васильевич, я да, со это. своей стороны выполню все. Нет. Я предупредил кадры, а я узнал. Это, это да, ваши внутренние дела. Все. Простите, я что говорю? Я знаю. Если не приездили, нет, вы мне даже симпатичны. Если честно, вот смотрите, восстановление у вас это профессиональная работа. Mm -hmm. Сюда заходи, чтобы часовой пропустил. — У вас печать такая? — У меня нету герва печати. — А почему? Она, она, она уважаемый, уважаемый, шаги, уважаемый дорогой мой, Сергей Николаевич. Николаевич, уважаемый вы мой, если служба государственная, то должна быть государственная печать, а если служба частная, то тогда должно быть вот такой вот и курица там, там же не герб. У вас же не герб Российской Федерации, Я не согласны со мной. Курица, да, со мной? А вы посмотрите? Нет, вы посмотрите на герб Российской Федерации и на курицу вообще Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Я вижу разницу. Видите, почему? У меня глаза очень хорошие. А вот если по вас, ну я уже наизусть знаю даже, сколько лет письмов. Я уже давно занимаюсь, три года. И наверное, она Нет. – не? Нет. Я слышал фамилию Нестеренко, ну по-моему, я не предавал, не предавал. Видите? сколько? Даже, даже, даже сказать плохо. Да. Даже... А что делать, уважаемые? Да, вот, да, я вот целыми днями и ночами изучаю Это законы. Поэтому, очень... знаете, если вы знаете, говорите. Если вы не знаете, я вам скажу. Если я что-то не знаю, вы меня поправите. Но а... я стараюсь, если я не я, знаю, да, я не буду говорить. Потому что ну, зачем? Заблуждение нет, в людях. Это государственная печать Это Российской Федерации, сообществ ее ГОСТа 51-511-2001 года. Она? У вас не такая. Значит... На удостоверении? Да. На удостоверение она не такая. И, и так. на здании а тоже. На здании? Угу. А на здании Курица там... такая же. А, на здании должна быть печать? Нет, герб же там должен быть. Почему печать? Ну давайте не передергивать. Уважаемый. Вы насчет печати, Я насчет герба говорю даже. И наполнения печати. У вас фирма частная. Какое право частная фирма останавливает вообще меня угу. из меня что-то хочет получить угу. незаконно? Это документ ваш? Ваш. Зачитаем. Все по порядку. Сведения ну, о лице, да. лице да. имеющем да. право без доверенности действовать от имени юридического лица. Это государственное лицо может быть юридическим? Ну, нет. Не буду ждать ответа. Значит, Саракоумов Сергей Иванович. У вас есть доверенность царакомов Сергея Ивановича? А почему доверенность? Прочитайте сами. Я, Пожалуйста. Я вам порядочек объясню вам. Мне порядочек не надо. Вы закон мне объясните. Это, закон. это выписка из налоговой. Да. Я вижу это. Ну так это зачем? Понимание. Что вы какой мне порядок? Это ваше внутреннее. Нет, это, не внутреннее. это ваши внутреннее регламенты. Нет. Это постановление, решение. Это ваше внутреннее. А это законное. Mm -hmm. Тут четко написано черным по белому, кто имеет право разговаривать со мной. То есть с третьими лицами от имени юридического лица. Только... То есть в данный момент я сейчас не имею справа? Нет, конечно. А, Как-то вы ко мне пришли. Нет, ну, раз у вас, я знаю, что у вас ее нет. Или вы, и, ее не дадут вам. А как что мне делать? Нет, слушайте. Ну, есть, Сергей Иванович, можно к нему подойти. Подойдем и к нему, не волнуйтесь. Все по порядочку, дорогой мой. Зачем перепрыгивать? Ну зачем? В дыры прыгают. Можно и в Галоте, можно и в Краснодар, можно и в Москву. Везде можно. Да, и мы там да. бывали. Конституция-то разрешено. Да. Конечно, тут даже разрешено. Да, да вы знаете, хорошо? Конечно. Ну, тогда, может, почитаем. Вы кто, власть? Да? Я представитель да? Представитель. А, я кто? Я а я кто? Я представитель Вы я? гражданин Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации. Вы ошибаетесь. Ни вы, ни я гражданином Российской Федерации не являемся. Я вам сейчас докажу. Да, вот смотрите, сюда. Читаем. Статья 3 Конституции Российской Федерации. Статья 3, пункт 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее национальный народ. Я власть. Вы что-то перепутали, уважаемые. Находите, нет? А вы на службе у меня. Вы же за налоги зарплату получаете, которые мы вам платим. Это первое. Ну, мы не будем. А по ходу, может быть, и будем. Похоже. Видите, тут все подчеркнуто. Еще я, даже я, я для руководства вот этим вот. Это для всех? Да, конечно. Для всех, да? А почему мы всегда не выполняем? Ах, Ваши, так сказать, подчиненные не выполняют. Значит, чего? Ну, скажите, доводы или ну, подведите? Конечно. Только, я, до, я, я при... только, я только доводы. Я готов принять у сообщение. Фальсификация выявить, документов. Выявить. Это К. Какой именно? Что я имею в виду? Секундочку. Достоверение? Может, он соответствует? соответствует. Забыл. Это ваши дела. Это ваши дела. Ну, вы же видите. Если только такая. Здесь написано. Вот это вот... Я, я вот, не вы понимаете, вы теперь будете знать. А знаете, сказал. у нас, я, вот, знаете, я, все знают. Одна женщина мне сказала. Не досказала. Одна за все время, сколько я спрашиваю вопрос. Незнание закона. Дальше? Не освобождает нас, ответ. Один человек мне за все время только сказал. Остальные все знают. Так в чем же тогда проблема? Почему это вы не выполняете? Я у них спрашиваю. Говорю, не к вам, нет, не лично. Вообще, каждому я же не просто так этот вопрос задаю. Значит, я вижу нарушения. И, я, и не то, что их вижу. У меня документальное подтверждение. Я зачитывал из закона полиции, и собрался и Гетто, и Жабин, и из... много там собирались народу. Я им зачитывал. Раз они не знают их обязанности. Что они должны делать? Да, я все не знаю. У меня ролики есть. Я не знаю. Все ролики есть. А, кстати, превышение должностных полномочий, этот, гетто Сергей Анатольевич, он превысил. Он меня снимал на свой личный телефон, а я его запретил. Он все равно продолжал. Как же, как вы, да, сейчас? Не, я, нет, на службе, но я вас просто предупредил, что я не даю согласия на... Да я вас услышал. Статья 29, пункт 4. Сами зачитаете или вам зачитать? Нет, нам ну не надо читать. Нет, надо Хорошо, чтобы вы глупости что да, больше не, в да, не, не наделали. Вы на закон не сошлетесь, чтобы не запретить? Давайте, Нет, я не против. А давайте, если мы пришли к все, все. Мы должны все знать, и вы должны все знать. Так. Статья 24, это органы государственной власти органы самоуправления и должностные лица обязаны, не должны никак-то там-то, а обязаны предоставить каждому возможность так, ознакомиться с документами и материалами плохо вижу, ну неважно, Касающиеся моих прав и свобод. Это 24-я статья. Так, а вот 29-я статья, это вы сейчас не документы, все покажете протоколы, оригиналы я хотел бы посмотреть. Я вам зачитал предварительно. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Да, да, да, да, дальше. Это что, Согласно Конституции Российской Федерации. Чтобы вас... нет, я, не задавайте я, никому такой вопрос. Так а зачем я, же вы это делаете? Я, я же никому ничего не говорю. Так, только что мне сказали, запретили съемку. Но Сошлитесь на запретил, закон. Я не запретил, я вас предупредил, зачем? что я не согласен. Зачем вы я это сделали? не, не даю вам вопрос. Если вы меня начали нет, снимать, нет. я бы вам сказал, я не согласен, тогда нормально. А я как должен сказать, что? Все, читаем. Читаем. У право, правильно? — Сказать нет, мне такое? Нет. нет. — Скажи, Скажите, вот... — может, на ты? Можешь, ты, ты неважно, не важно. — Нет, я на ты не буду. — Давай. — у, у меня все предусмотрено. — Вот видите, да, лучше бы я... у вас было предусмотрено Юрий, законы выполнять. — Юрий, Юрий, Юрий Васильевич, смотрите, я да. как да. должностное лицо, да. являющийся да, заместителем начальника, — Неважно. — Поголь к Киевскому ну, да, угу. вы мне предложили, что вы будете наши разговоры снимать. — Да. — что я сказал мне? — Я вам не предложил. Я вас поставил в известность. Нет. Знаете, Хотя я мог это этого не с... делать. Это не важно. Режима, ну, и... даже я все уважение к вам Совершенно я предложил. Это, да. Понимаешь? Да. Я... Вы... Туда я зашел просто снимаю. но там на... у меня сейчас начала девочка. Ну, она женщина. Не важно. Вы вот не смотрите. Видите? Давайте а, не Юрий, будем. Юрий я сделаю Василь... все по закону. Юрий Васильевич, просто вернемся к тому, что вот, по у нас еще запись. здесь чем вы мне это сказали, вы запись еще не включали. Да. Вы мне предложили. Да. Вы не против? Или я да, вопрос, я и... согласен. Я скажу, Я сказал, что я против. Да, но я не ожидал. Вы, Если дальше, человека не скрывать, вы, ради Бога, меня не скрывать, вы можете я, меня снимать. Я Тогда, ничего я, не дальнейшее я почему? Вас, а дальнейшее я вас просто предупредил, сказал, что я не даю согласия на свою съемку. Вы предупредили я меня, предупредил. это предупреждение, предупреждение а в том, обсуждитесь на закон. Предупреждение в том, что... Если эта видеозапись будет использована где-то, ага. в сетях... Да, хочу, понял, понял. Я сказал, что я вас услышал. Без, без моего согласия. Да, я даже не услышал. Ну, пожалуйста, суд на меня, пожалуйста. Я согласен. Суд, Давайте суд, встретимся суд. в суде. Не я... вопрос. Не вопрос. Ну, я, вы заведомо даже не понимаете, что там будет происходить. С статья 29, mm -hmm. пункт 4. Так, читайте Хорошо. еще разок. Юрий Васильевич, вы, Юрий Васильевич вы, мы пришли к тому, чтобы... Я не выставлял Но вас пока, в интернет. Пока нет, не, не рассказывать мне законодательстве или с каким-то конкретным вопросом. Ну Может жалобой кому-то какому-то инспектору. А, мы, Может, мы позже дойдем, мы попозже дойдем. Нет, я, да, я, да. Я, все по порядочку, с этим, уважаемые. Нет, с этим по порядочку. Этим давайте, давайте, давайте по порядку нет, разбираться. Нет, вот давайте мне по порядку. Не нужно доказывать. То, что а что я вам не является, доказываю, вы меня попробуйте доказать. Обратное. Да. что вы в законе. Что я в закон... Да, что не ты лично, ой, прости, не вы лично, mm -hmm. ваша вообще фирма в законе. А я вам доказываю на основании документов из налоговой. Mm -hmm. Если в игре начинается на единичку, это о чем говорит? О чем? Что это частная структура. Mm -hmm. То есть вы. Частная структура. Mm -hmm. Если государственная двоечка, если ИП троечка. Это не я придумал. Проверяйте. Можете да. брать ручечку, записывать, а потом проверить и все. Я достаточно меня Да, ну тут Молодой, че... да. Вот, видите. Тут написано. Я, я, Что? я, я Что? все читал, когда я видел это. Когда вы успели? Не, не первый раз. Да У, меня жал... У меня имеется жал... жалоба, я... мой, вы даже не представляете, как здесь все зашифровано. Я. Вы даже не представляете. Закон о создании МВД. Да? подписанный президентом Российской Федерации, так называемый. Он иначе, заголовок у него. А это не та фирма, что создана президентом. У меня доказательства все. Поверьте мне. Нет, я вам потом предоставлю, и вы сами все проверите. Мне можете не верить на слово. Но я перед тем, как что-то сказать, у меня все документы подтверждения По 300 раз, каждая статья. Вот вы ссылаетесь КОАП, да? Вообще о чем говорит КОАП? Если я нарушил... Права каких-то третьих лиц, тогда, может быть, ко мне применено что-нибудь. А вы выписываете за просто так, вам так захотелось. Ну ладно, кто будет только бы оплачивать эти все ваши липовые бумажки, вы не знаете? Почему вы считаете, что не липовые? Я не считаю, я со... в соответствии с законом. Угу. Докажите мне обратно, что вы есть на самом деле государственная фирма. А если вы частная фирма, а я знаю, что вы частная фирма, значит, между частным и мной, должен быть что? Договор. У нас есть с вами договор? Нет. нет. Так никакого, извините, хрена, вы стрижете с меня бабки. Я с вас не стрижу бабки. А кто стрижет? У меня полномочия такие. Нет у вас полномочий таких. Я у вас полномочий таких нет. Вы не докажете мне полномочий, у вас их нет. Вам и никто не дал. И не дадут, Нет, там я... не дураки сидят наверху, там не дураки сидят наверху, вы думаете почему вам не дают, хотя есть же закон регламент 615, 644, и, и, их много ваших регламентов, и там написано, о а доверенности здесь все есть, у меня все есть с собой, я вам покажу все, и постановление, и постановление Конституционного суда насчет вас есть, и на все это у меня есть документы подтверждающие все это, и разъяснения. Даже вот такие есть у меня, которые вы даже и в глаза не видели. Да? Не видели же, уважаемый? Не видели. Я такого не видел. Ну, понятное дело. И никто из вас не видел. Потому что, когда задаешь инспектору элементарный вопрос, он с глазенками лупает. Ну, я узнал новое да. от Жабина. Знаете, что я узнал, когда он писал протокол? Когда он писал протокол, я смотрю, он пишет все большими буквами. Я говорю, я не понял, уважаемый, ты что, в школе не учился? Учился. Так а почему же ты пишешь с ошибками? Знаете, что он мне сказал? Он мне за глаза. Он нас так в Академию включили. Представляете? Они даже твари и в Академию переделали что эти все. Вещи? Вещи. Да пожалуйста, это все ваше. Могу оставить. У меня здесь много. Вот забирают мою машину. Захотелось Анатолию, Сергею Анатольевичу uh -huh. погонять, видно или денег получить. Они же в сговоре со стоянкой, так сказать, штраф. Вы не в Саш травстоянки. Нет, нет, не имеет не имеете отношения. Договор у вас с ними есть? У меня нет. Нету? Это вам повезло. А то вам сказал, что у них есть договор. Глупости. Если бы, если бы был договор между стоянкой и ГБДД, знаете, что это такое? Это сговор. Групповец. Mm -hmm. Это мой статья, серьезная. Mm -hmm. Еще и какое? ОПГ. По поводу. Большими буквами то, что прописывается. Капслог называется. А? Капслог. Капслог. Нет, я таких выражений не знаю. Капслог — это на клавиатуре так называется. Здесь... А, это это заглавными буквами, да? Или печатать? Да, нет, нет, заглавными. Печатные, если маленькие, большие. Заглавными, правильно? Заглавными. Правильно. Ну, да. Здесь не говорится, то они заглавными. Уважаемые. Они прописываются. Уважаемые. Юрий Васильевич, ну как бы, я вам даю слово, вы мне тоже вот, давайте, давайте слово. Если, вам, как бы, я... Простите меня, уважаемый, вот ну, если вы не знаете, ну, я буду вас останавливать. Нет, то, что, то, что я вам паспорт то, покажу. То, что в паспорте написано, здесь я спорить с вами не буду. Но какая ну какая разница? Что? Капслох? Ну? Ну? В паспорте капслох? А капслох? <laughs> я не знаю, что такое капслох. Ну теперь знаете, все заглавные буквы. Это называется капслох. Капслохом написано. Когда все заглавные буквы. А как если все заглавные буквы... Не Случайно? Нет, доводите свои доводы. Если, если я не вам только доводы. только доводы. Только доводы. Только доводы. Только овощинцы. Только доводы. А у вас есть так, вот, Куда вот, же в домашней Она присуществляется. Я не стал его это. А зачем? Это просто советитель. Есть? Нет. это есть ведетельский. Если, вы считаете, что оно негодное? Его только не потеряйте. Да потеряет, нет, мы же потом я... соберем. То, да, не... свои документы отложите. Где же у меня это? Куда же я делал? Справку только девчонкам показывал. А, вот она, Вот смотрите. Это я получал паспорт. В МВД. Сейчас в МВД выдают паспорта, знаете, да? Конечно. А раньше выдавала кто? Отцу... А кто выдавал? Не паспорт? паспорт. Инвизационная служба паспорт. выдавала. А сейчас... а сейчас МВД. А как оно называется, миграционная служба? Ну, сейчас МВД, сейчас нет. миграционную служба уже тю-тю. Вот сейчас как называется, у меня свежий паспорт. Кстати. Ну, да я знаю, Все. Да, я знаю. А вы паспорт когда меняли в последний раз? Я не у меня уже. Это когда у нас 25 лет. У нас негодные. Ну, у меня документики есть. Ну, ж хорошо, Приказ и постановление с 2017 года, кто выдавал паспорта у ФМС, mm. они негодные. И никто вас не предупредил, согласитесь, но ну, это же не просто так, документы есть, что паспорта негодные, они виде закона ваши паспорта. Ну тогда я, я не знаю, себе... незаконно существует вы... вообще. И я тоже, и мы тоже все, вы должны понять меня, услышать. Я, я, я вот вот эта я вот слушаю. справка, П-1, слышали когда-нибудь? Слышали? Она у меня, да. это копия, да. и оригинал у меня. У вас есть оригинал Слышно, с вашей справки? Оригинал. А где она? Она находится там, где едет получил паспорт. Правильно. А я ее забрал. Видите? Как вы думаете, нормально было? Полицию то, что, вызывали? То, что забрали? Полицию вызывали. Я думаю, это не нормально. Полицию? Почему вы так думаете? М? Почему? То, что забрали? Ну, да, конечно. А насколько было это правильно забрать? Если эта форма должна храниться в паспорте. Да, ну. А законы, а их регламент, вы не знаете? Я перед тем, как что-то сделать, угу. я обязательно изучу за эту фирму. Вот до сверху донизу. Угу. Чуть ли не о каждом. Что там там девочки. Я три дня к ним ездил, когда паспорт, они... Есть же закон о паспорте. Есть закон о русском языке. Есть? Ну конечно же есть. Есть. Налоговый да, кодекс. Есть? Есть. есть. Все есть. Все Поэтому важно. я их ездил. возил. Да, они красивые все девчонки. У вас сидят. Красивые девчонки. Юличка только в декретном опять ушла. Mm -hmm. Мы с ней давно дружим. Это, ну не Вы столь важно. В каком плане? Ну, она была подруга моего товарища. Mm -hmm. Mm. Давно еще. Mm. Потом замуж, все дела. Вот смотрите, здесь написано как слово. А вот эта справка, которая должна остаться у них. Mm. Смотрите, как написано. Mm, спасибо, не, я вижу, да? Правильно я написано? Я всегда. Как быстро, пись. молодец. Всегда я так пишу, я тоже так всегда пишу. Нет. Пишу. Но это у них должно остаться. Здесь написано правильно. Первое заглавное, остальные прописные. Mm. Правильно? И кто здесь? – Где родился? – Это я вижу. – я, я, а я, я, я тоже родился. – и... А здесь есть? – Я тоже родился. – Я знаю. А здесь есть? – Нету. – Здесь написано, Нет. населенный пункт, где родились. – И все. А национальность? Тут написано, кто. А здесь национальности? Никто ты, ничто ты. Короче, физическое лицо. Знаете, что такое физическое Конечно, лицо? – я понимаю. – А ну-ка, расшифруйте мне, пожалуйста. Расшифруйте мне, пожалуйста, если вы знаете. Да чего? Я, я просто не понимаю, я сейчас никому в данный момент смысл Согласен вот, Я, чтобы вы немножко пришли, поняли Вы пришли ко мне, чтобы либо а, обговорить этот вопрос, обжаловать это, это, решение, да, которое вынесли на Я хочу узнать, кто заплатит за вот эти бумажки все Раз конкретно, полистайте все бумажки и примите решение Нет, я их сам найду, кто их выставил Кто их выписал, я их предупредил Платить будете вы, не я я платить не буду, иначе доказывайте мне обратное, что вы законно их выписали. Вот докажите мне обратное, я буду платить, но вы не докажете. Потому что вы частная структура, договора нет, ничего нет. И займется Следственный комитет в лучшем случае. Не наш. Тут все схвачено, мы знаем. Не наш. Уже были такие претенденты неоднократно. Московский. Да. Нет, я ж, я, ж интересуюсь, я вас не пугаю, говорит, да. я просто хочу понять, нахрена это было делать. Я поставил здесь, ну да, господин товарищ да. Баин Гетто, все-таки захотел сфотелить все документы, и подставил пацанам. Хотя пацаны уже все увидели, уже ехали. Мы... Вот он нарисовался, составьте протокол на него только правильно, и текать я говорю, ты иди сюда, сам иди состав на меня правильный протокол, что ты убегаешь? У меня записи есть, то что я говорю, это 100% даже не 99 все слова, которые из меня исходят, это было на самом деле. У меня есть подтверждение. Если вы заходите, мы встретимся отдельно. Я у меня возрасте, я возрасте я в офисе Я не могу ну, сказать, что вы не можете... Такое... У меня факты. Вот видите, по что мне пришлось брать шифровщика. Что же здесь написано? Что же здесь написано? Вот что же здесь написано? Хотя... Закон о полиции. О чем говорить? Фу, ладно, о чем говорить, это никому не интересует. Права мои разъяснить должны. Вы разъясняли? А тут даже написано. Даже в их протоколах. Я даже позачеркивал. Они выхватывали у меня эти документы. Я вычеркиваю то, что мне не нравится. Хочу разъяснять, они выхватывают у меня документы. Я говорю, что у меня... Говорите, ознакомиться со мной не даете? Толпа. Собралась? Что? Нет. Я, не, я ничего да. не буду. Разъяснение? Разъяснение есть. И что есть вы хотите инспектор? сказать? А, инспектор? Я, я должен вас читать? Я должен, он должен вам Я делать. знаю, что он должен. Я знаю. Если он этого не сделал, тогда мы примем меры. Конечно. Вы принимайте меры. Я вам оставлю все бумажки. А вы примите, пожалуйста, меры. Пусть они соберутся всей толпой. Uh -huh. Они много получают денег. А я пенсионер. Uh -huh. И у меня 8 тысяч пенсия. И 4 тысячи, по им идем фуфло, снимают с меня еще 4. Ну, пенсионные сейчас западут, еще пенсионные. Еще и они там уже, ручонки у них дрожат. Потому что это никто не отменял. И касается всех. И воровать никто права не давал с моей карточки. Тем более, есть закон о минимальном. Прожиточные минимуме Но им же похеру, блядь, почему-то. Потому что какой-то дебил сидит там, судебный пристав. Извините, по-другому не назву Они вне закона. Их нет. У меня документы есть. Понимаете? Я, понимаю. я не просто а голосован. Я, я есть. ему там сказал, что вы фашисты. Я им говорю, вы фашисты. Почему? Вот почему я им так сказал? Не знаете почему? Я оставлю в известность. Потому что у них символика ССР. Посмотрите, Власов, с какой ходил. Муссолини. И знаете, такой был? Я Пиночета. Я Муссолини. Да, хорошая. вот видите, вот посмотрите, один в один. Я им даже и по почте отправил все эти расклады про эти символику. А есть закон. «Символика фашистская запрещена, Очень и закон, уголовная статья». Блять, как забил. Слушайте, я удивляюсь. Я вам объясняю. Говорю, вы же посмотрите. Извините за выражение. Камера, кожа пишет. Я говорю, вам ходят глаза, сцилы будете, а дождь идет. Когда вот этого человека за 27 лет по марке этот ящик зомба забил, что он уже ничего не хочет слышать. Знаете что, по Конституции Российской Федерации и по закону о полиции, что полицейским должен быть гражданин Российской Федерации, так? Конечно. Конечно. Покажите мне, что вы гражданин Российской Федерации. Я вам паспорт был. Да? Паспорт не, не доказывает, что вы гражданин Российской Федерации. Я, я надеюсь, здесь А я гражданин Российской Федерации, пожалуйста. Но я паспорт, я свой паспорт. Я еще знаю. раз говорю, не, паспорт, не знаете паспорт, вы свой паспорт. Я знаю, паспорт знаю, где <паспорт> какие-то отметки стоят, где они стоят. У вас есть что-то, что вы приняли гражданство Российской Федерации? У вас есть отметка вот такая? Сергей Николаевич, да? Да, у вас есть отметка вот такая, что вы приняли, что там стоит, что вы гражданин Российской Федерации? Не говорите глупости, пожалуйста. Нет, у меня такого, что он И ни у кого его нет. А знаете почему? Потому что ни одного гражданина Российской Федерации нет. И вы что думаете, что если сказано, что вы должны быть гражданином Российской Федерации, а вы не гражданин Российской Федерации, стрижете с меня незаконно бабки? Извините изображение. Не лично вы, я на личности не перехожу. ФАП. ваша контора, конторка стрижет бабки незаконно. И вы думаете, отвечать не придется никому? Я им там объяснял. И веки тоже говорят, слушай, да ты ж пойми, что ты под танком. Тех, кто вас посылает, он же документы вам не выдает. Почему? Потому что он не дурак. У него уже за граница дачи, матчи, бабки. И смотрю, а вы куда денете здесь живете? На виллы или а на веревку. Вот туда. Другого варианта нет. Я серьезно говорю, народ уже так достали. Просто. Особенно судебные приставы попадут. Они последнее забирают. Да? Закона нет. Ни Не о производстве. Ни о судебных приставов, Его просто нет. Я же вам показал. Не просто документы. У меня все документально. Можете почитать. Налогов нет. Налогов нет. Налогов нет. Налогов нет. С 2005 года налогов нет. И с ко мне приезжали на отравили. Я уже забыл, закрыл их по три года. Приезжают из ты Тычат эти свои фальшивые бумажки мне. Я говорю, ладно, присядьте. Читаем, как он. Вот такой вот. Налоговый кодекс. Угу. Вот такой а вот. Большой. Большой, да? Ну, там одна статейка. <ти kob> Обалденная просто. Она висит у меня в офисе на стенке. У меня все такие висят, которые надо. Там написано. Статья 12.5. Налоговый кодекс. Все. Все, не какой-то там, все налоги и сборы Российской Федерации отменяются настоящим кодексом. Статья 12, пункт 12.5. Можете проверить. Попробуйте мне противоречить, что это не так. Но у меня не только что, только эти мероприятия. Есть постановление Конституционного суда, есть постановление. Все есть. Я 300 раз проверю каждый закончик, на который кто ссылается. И фуфло ну, не катит. Они ссылаются. А в законную силу не вступили, потому что опубликованы не вовремя. В Конституции там есть сроки опубликования, да? Есть Подписание. Курсе, есть, в да? В курсе, да? Все. все. Да. Вот, согласно Конституции, я и действую. Если закон не вступил в силу, а там сказано, и Путин сказал конкретно, здесь есть, я не буду сейчас рыться, uh -huh. что в силу, которая с нарушением закона, или проводимые какие-то там акты, они юридической последствия не несут. Вы руководствуетесь негодными документами. Где печать? Печать где ответственного лица, кто выписал документ? Какая печать? Не надо здесь это. Здесь это документ? Не это документ? Да ладно. Да ну. А что здесь предусмотрено? Здесь предусмотрено. У вас это что? Протокол обыска? Да, да мне не знаю. Я внесен соображение. Мне нахрен не нужны. Протоколы, постановления, решения. А вы знаете, решения, постановления или что? По Конституции. Кто считается виновным? Если есть что? Доказательства. Нет. Нет. Если есть приговор сюда, вступивший в законную силу, после того в законную силу он может вступить, если я его обжаловал, и он не без изменений через 10 дней вступает в законную силу, только тогда человек считается виновным. А вы уже считаете виновными. Никто не считает. Как это? А штраф откуда? Штраф? Да. Давайте, если давайте я не виновен. Будем работать по порядку тогда, если давайте. вы хотите увидеть, как, как мы должны работать. Нет, да? я знаю, как... вы не должны договор... так работать, у нас с вами договора нет. Не, не, у меня с вами договора и, и не будет. Поэтому а, будьте как, добры, как, оплатите как... мне, пожалуйста, вот это все, с пенями, ага. со всеми делами. Я посчитаю, ладно, пусть будет из-за того, что вы мне симпатичны. И все пацаны, которые меня останавливали на дороге, сначала 19-3, что-то они только не хотели делать. Сейчас мы нормальные со всеми отношениями. Кроме вот гетто, и вот Жабин прячется почему-то. Я его не могу найти с того момента. 7 мая у нас, сем... я его не могу изловить. Вот эти все документы, я не знаю, чтобы всеми делать, мне... что бы с ними делать, Ну Я ладно, без, Это ваша копия. Это не копия. Это не мои копии. Mm? Это не мои копии. Это в вашей на грамоте Ну хорошо, фельдкино ну, которые должны, должны оставаться у вас. А почему? почему? Зачем? Вы, вы считаете, что я должен их оплатить, я так да, понимаю? Я, я считаю, что да. Вы считаете, данном что да. Основание у вас есть такое? Если вы не согласны основания. с данным решением, вы имеете право суд? отжаловать его через суд. Через суд. Да? Больше я никаких решений не Никаких не принять. Либо вообще. вы должны выступить с ходатайством каким-то. Я вам ходатайство сам... выдаю сейчас. 10, Записывайте, лечение, пожалуйста. Лечение я вам хочу жалобы подать В жалобы и ходатайство. Я, принимайте. Я, принимайте. Принимайте. Принимайте. Принимайте. Вашу. Принимайте. принимайте. Конечно. Записывайте. Сейчас меня эти точки Пожалуйста. Знаете что, уважаемые ума. Если вас нет, то откуда возьмутся суды? Как вы думаете? Вы думаете, суды есть? Судов нет. Судов-то, ну? Что мы будем делать с фальсификацией документов? Забрали, видите, Лексус. Угу. А документы наш штраф вышли. Наши брали Клан. Это жабель. Почему на А это его, я же его не могу найти, это вы спросите у него, почему на Ну это даже интересно, почему на шевроле. Кстати, не опечатали, машину увезли без моего ведома, машину помяли. Помяли? Угу. Повредили. Да. Есть акции. Принятие машины, конечно, все у меня зафиксировано. Кто будет оплачивать, покраску. Угу. Я вам все предоставлю. Я просто не успеваю, понимаете, уважаемые. Честное слово. Меня это не очень так торопило. Здесь дела поважнее. У людей судебный пристав жилья выгоняют. Фашисты ж. Понимаете? А да, вы их. Ну, пожалуйста, иди тут кабинет. Пожалуйста, вот Начальника, так. Ну, нет, зачем мы здесь. Вот такие вот дела.